Время находиться здесь. Мы очень рады посетить вас. Мы как-то ехали, смотрели немножко наверное, на календарь. Получается, 8 месяцев назад мы здесь были. Как-то время очень быстро летит. Вроде с того времени уже планировали, но только вот допланировали только сейчас. Но слава Богу, мы рады, что мы можем быть здесь. Я вижу вас еще больше. Слава Господу! Пусть Бог вас благословит. И я бы хотел просто поделиться слово который, наверное, Бог сначала мне проговорил, для меня. И э, пусть это будет благословением, опять же, для меня, для каждого из нас здесь. И э, во славу Ему. Знаете, есть такой момент, мы, в нашей жизни мы живем, и э, здесь на земле люди к чему-то стремятся, к чему-то пытаются чего-то достичь. Спортсмен, он он э, занимается в каком-то сфере и футболист или может быть он бегает он пытается как бы побить ему какой-то рекорд, может получить эту э, золотую медаль. Может быть, вы работаете на работе здесь, и вы пытаетесь как бы достичь повыше э, своей позиции, какой-то цели. Может быть, э, сделать какой-то... Э, человек, который изучает, он, возможно, думает, чтобы сделать какое-то открытие, достичь чего-то в этой жизни, записать где-то свое имя, э, чтобы его, может быть, вспоминали в истории. Другие моменты. И люди на этой земле они к этому стремятся. В них есть какая-то цель, такая земная цель, и они прилагают эти усилия, чтобы достичь того, к чему, куда и к чему они стремятся. И, и когда я на это немножко задумался, и был такой момент в Писании Матфея, и ученики между собой, там другие, как бы близкие люди, они разыдели. Ну, ну, Христос, ну посади вот этого справа или вот этого справа. И они уже себе как бы выбирали вот это место, где и кто и как будет там на небо сидеть на вот этом золотом, на вот этом почетном месте, можно сказать. Но Господь на это смотрел, Он ответил очень такими интересными словами, которые против, противоположны мнению этого мира. Оно противоположно тому, что и чему, идеологии той, которую мы видим среди этого мира, среди людей в этом мире. Написано в Матфея 20 главе, 25 и 26 6 стих, я, я прочитаю. «Но между вами да не будет так». А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вам быть первым, да будет вам рабом. Знаете, интересно, Господь говорит, если ты хочешь быть первым, если ты хочешь быть большим, ты будь слугою. Кажется, совсем наоборот, то, что и то, к чему учит этот мир, совсем противоположное. Он говорит, если ты хочешь быть большим, if you want be great, you be a если ты хочешь быть великим, ты будь слугою. Если ты хочешь быть первым, ты будь последним. Если ты хочешь, хочешь, знаете, первым, то ты будь рабом. You be a servant, по-английски там написано, даже в двух этих примерах написано, you be a servant, ты будь слугою. Настолько высоко Господь, Он поставил позицию слуги. Кажется, знаете, в этом мире слуга, он, кажется, занимает вот это последнее место. Он слуга. Он вообще, Он вообще не в линии. Он вообще за линией. Где-то там, на него никто не обращает внимания в этом мире слуга. Знаете, это тот, который... Э, э, мы, мы не стремимся, наверное, на нашей работе быть слугой. Мы стремимся быть начальником. Мы стремимся быть э, боссом. Мы стремимся быть, э, знаете, каким-то там повыше, но слугою. Это не есть достижение в этом мире, это не есть медаль этого мира, это не есть почтение места в этом мире. Но Господь говорит, если ты хочешь быть великим, ты будь слугою. Если ты хочешь быть первым, ты будь слугою. И меня это очень сильно коснулось Господь, как это иногда мы... Мы в нашей жизни мы идем и думаем, так нечестно в этом мире быть слугой, так непопулярно, так, так кажется унизительно, с одной стороны, но Господь смотрит и он говорит, ты будешь первым, слуга, он будет первый. Слава Богу! Знаете, хотел бы прочитать один момент. Одна история, когда Христос привел эту пришту в пример, мы очень хорошо ее знаем. Луки, 10 глава, 25 по 37 стих. Один человек задает Иисусу вопрос: Кто мой ближний? И потом Христос приводит Ему эту пример, эту, эту пришту. дети, наверное, тоже мои знают. Я думаю, каждый из нас дети знают, но.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 «Ушли, оставив его едва живым. По случаю, один священник шел той дорогу, увидев его, прошел мимо. Также левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин, самарянин же некто, проезжая, нашел на него, видев его, жалился и, подойдя, перевязал ему раны, взливая масло и вино. Посадив его на свое восла, привез его в гостиницу, позаботился о нем, а на другой день, отежая вынул два динария,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 Но Господь при, при, приводит этот пример, и, и знаете, в этой истории такая великая картина человека, который оказывается слугою, человека, который оказывается а, а, примером слуги, примером ближнего, примером того, которого Господь говорит: вот такого человека, вот этот человек, который будет первым, вот какой пример. И когда мы читаем здесь такие а, а, есть момент, когда приходит священник, он видит этого избитого человека, который ранен, который, возможно, не может ничего сказать. Может быть, он не он он он не может быть ни поднять свои ни ни ноги, ни руки, ни головы, но он про может быть он молился даже в этот момент. И кажется, приходит такой человек, он он а, а, когда я рассказываю своим своим детям, говорю, приходит человек с церкви, и, ну как бы пример человек священник мне кажется, тот, который должен служить, тот, который, кажется, должен быть слугой. И, возможно, может быть, э, этот человек, думая, э, э, да, вот этот мне должен помочь. Но он проходит мимо. Человек, который, возможно, носит имя слуги, Который, возможно, должен был тот э, священник, они были те, которые приносили жертву, э, э, жертвы за, э, э, за народ, они, они могли входить в вот это святое из святых, они, они были э, как бы сам близко с Богом, но почему-то этот человек, он проходит мимо в этой истории, по которой приводит Господь. Знаете, проходит потом, э, и э, другой человек левит. Подобно, э, знаете, все священники не являются левитами, но, но может быть, он это лежащий, мы можем задуматься, да, может быть, он тоже мне должен помочь. Но он тоже. Проходит мимо. Может быть, он молился. Может быть, он молился, чтобы Господь послал кого-то другого, третьего, десятого. Я не знаю, как бы что имелось в виду в этой, до конца в этой ссоре. Но этот человек, эти люди, которые, казалось бы, должны были помочь. Они проходят мимо. Потом приходит человек, который. Кажется, с такого с человеческого понимания, может быть, он, он был далеко. Он, наверное, может быть, если бы я был разбойником, или был тот, который бы меня побили, я бы лежал и думал, ну если священник мне не помог, левит мне не помог, ну, ну все моряне, наверное, мне точно не поможет. Но почему-то он пришел, и там написано, что, что он склонился, он, он подойдя, перевязал ему раны. Знаете, человек, который служит, он перевязывает раны. Знаете, человек, который служит, он, он не, не, не, а, а, не делает, а, а, знаете, рану еще больше. Иногда, знаете, люди не подходят, кажется, кажется, служите, но иногда мы можем посыпать солью и говорить, вот так тебе нужно. Знаете, друзья, друзья, которые я, а, а, Ива уже вспоминалось, да, они, может быть, вот эту немножко соли подсыпали, да, наверное, ты это заслужил, где-то ищи в себе эту проблему, да, тебе, на носу служитель, он берет, он перевязывает раны. Это что призывает тебя, меня Господь говорит, если ты хочешь быть первым, если ты хочешь быть великим, ты должен перевязывать раны. Привязывать раны. Этот мир, он наносит очень много, знаете, боли, очень много э, э, ран, очень много, знаете, таких ударов, в которых очень тяжело подниматься. И Господь говорит, если ты хочешь быть великим, ты привязывай раны. Ты привязывай раны. Если ты хочешь быть первым, привязывай раны. То, чему призывал Господь. Знаете, другой момент, он, он, он возливает это масло и вино. Знаете, когда, э, э, вообще, что интересно, это человек с собой, он носил эти вещи, он носил с собой бинты, я не знаю, бинты или чем они там перевязывал он носил себе это масло, он носил это вино, я не знаю, у него была эта аптечка, которой он мог бы помочь человеку. И сегодня, задумаясь, вы, вы себе, я себе могу ли я, знаете, провожу ли я сегодня время с Богом, чтобы со мною действительно была эта аптечка, которую я мог бы подойти к человеку, взять и, и, и перевязать ему эту раны. Если у меня сегодня это масло, это вино, которое я могу полить, да, возможно, оно, оно принесет какую-то сначала неприятную боль, но оно будет исцеляющим. Для человека в жизни. Я или Господь, Он призвал, чтобы послужить тебя и меня. Чтобы служить. Знаете, второй момент, что делает этот человек, он, он перевязывает его, хотя кажется, они, может быть, далекие, у них какие-то стычки между этими, как бы, племенами, знаете, или людьми, стычки, они как бы не должны помогать друг другу, но человек, который служит, он переступает свои понимания возможно. Он переступает свои иногда даже чувства, он переступает свои какие-то, знаете, моменты своей жизни, говорит, я буду служить, я смирюсь. Даже, даже возможно, я, мне не нравится этот человек, у него какое-то другое понимание, он, он как-то по-другому смотрит, но Господь призвал, чтобы я был с дугою. И я стремусь к этой цели, я, я движусь к этой цели. И он перевязывает ему раны. Мало того, что он перевязан, он берет его, он ставит на своего вот этого соленка, он привозит его в эту гостиницу. Интересный момент, когда уже, уже как бы, в примере этот, этот самарянин уже уходит, и он говорит, что... что если, если еще больше нужно, когда я возвращусь, дам тебе. Знаете, слуга, иногда в нашей жизни мы за что-то можем браться. Вот э, начинаем что-то делаем, но ну все, я буду служить, я буду делать. Но иногда мы бросаем его, потому что мы говорим, ну это слишком тяжело для меня. Ну, ну, ну все, вот это здесь хватит. Но в этом примере слуга, он говорит, если даже еще нужно, я пройду и я заплачу еще больше. Он, он желает помочь до конца. Слуга, он желает помочь до конца. Слуга, он, он не смотрит, если, это, знаете, может быть, это слишком блога для меня. Я, наверное, наверное здесь, вот, вот здесь заканчивается моя, мой лимит, мой, мой стандарт, который, мою, мою знаете, все, я дальше не буду. Дальше пусть кто-то другой, или, или какие-то другие экскьюзи ищет, но я уже тебе помог, я уже то. И второе, и третье, но говорит, я... Слуга, он помогает до конца. Знаете, когда ворачиваемся назад Матфея в этом же стихе, где Господь говорит, если ты хочешь быть первым или великим, Он говорит, что подобно тому, как Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но для того, чтобы самому служить, отдать жизнь свою, как выкуп за многие жизни. И Господь пришел в этот мир для тебя, меня, и стал слугою. И Он сегодня показал тебе и мне пример. И Он, он здесь говорит, что, что дал свою жизнь как выкуп за многие, он говорит, теперь если мы, ты, и я, мы приняли Христа, мы приняли быть слугою, это сегодня, знаете, твоя и моя миссия, чтобы служить. Когда мы, знаете, может быть, кто-то занимался спортом, бегал в футбол, я не знаю, но когда ты бежит, Майл, например, ты бежишь на скорость, уже, уже там второй, третий или второй, четвертый круг, оно тяжело дышать. Тяжело, но ты бежишь, ты хочешь что-то достичь, может быть, побить свой рекорд или какие-то другие, но тебе тяжело, ты уже тяжело дышится, и кажется, хочется остановиться, но ты бежишь. Знаете, вот эта слуга, ему, может быть, уже тяжело дышать, может быть, уже, уже знаете, кончаются силы, но он продолжает быть слугой. Апостол Павел говорит, и потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, как просто бить воздух, он не просто так, апостол Павел, Я, он не просто так бежал. Знаете, вот этот священник, который проходил, может быть, он назывался просто священником. Вот этот левит, может, он просто назывался левитом, но человек, который действительно бежит, который действительно хочет получить и там быть по правую сторону, он бежит. Не так как этот мир бежит, он бежит так, как бежал Христос. Он понимает, что Он должен быть слугою. Слава Господу. Он бежать, Он помогает, или Он, он, он служит не просто наполовину, Он служит на сто процентов. Есть пример, Матфея записано, есть такая, тоже пример, где, где Государь он раздает таланты. Одному, два, три. 2, три и пять вроде, я не помню. Но интересно, что которому дал два, он приносит тоже два. Которому дал 4, он приносит тоже четыре. Пять, он приносит 5, Он прилагает, знаете, человек прилагает сто процентов. profit, у него Или 100% markup, Он сто процентов прилагает слуга, Он прилагает сто процентов. Ни не 99, не, не половину, не как-то, чтобы типа называться, слуга он приложил 100%, он, он вернул этих 5 талантов, он, он приобрел еще 5 талантов. Сто процентов приложить. Сколько усилий сегодня я прилагаю. Знаете, иногда мы, у нас есть такая позиция. У нас всех, наверное, может быть, мы, мы прилагаем какие-то усилия. Где-то поем, где-то служим. И кажется, каждый раз я я, я иду или делаю. И, и почему бы мне кто-то не послужил? Подожди, ты тебя к этому призвал Господь. Знаете, а слуга, это иногда это иногда нечестно. В этом мире это иногда, знаете, несправедливо, но в Божьих глазах Бог смотрит и говорит, вот это первый, вот это великий. Но в этом мире посмотреть можно сказать очень много. Нечестно, несправедливо кажется. Ну почему, почему мне? Я у, у, уже тяжело. Но Господь говорит, ты будь слугою. Господь, Он пострадал за тебя и за меня. Он до конца исполнил слышать его на улицах. «Трости надломленной не переломит, ильна курящего не угасит, будет производить суд поистине». Вот эта слуга, Господь, он когда пришел, он служил, знаете, с таким сердцем. Здесь написано, что вот этой трости надломленной, он не даст, чтобы она сломалась. Он, он знаете, не подойдет, но уже падает вроде, ну, пеньком, знаете, то, ну и сломалась. Но Господь говорит, я, я пере, перевязываю. Он перевязывает раны. Он, он, он лечит эти раны. И то, к чему призвал тебя, меня Господь лечит и перевязывать. Знаете, лить эта масса, я помню, здесь написано, вот это курящего льня, я помню, давно, лет 20 назад, дедушки, мы жили на Украине, в городе, но на, на лето мы уезжали, я любил уезжать там, в дедушки, или на выходные. И... Бывало, не было, ну, выбивалось свет по какому-то причине, не знаю, ветер, дождь, не знаю, но моментом выбит свет, и включали эти корресиновые лампы, и это был свет. И вот интересно, когда она уже долго, ее пользуешь, вот эту лампу, она уже там становится черная, вот это как она... Да, да, вот этот он черный но его обрезают там, поднимают, и дальше он уже как бы свежий, новый. Но Господь говорит, что он, он не обрезает, он очищает, он, он, он обновляет. Это то, что делает э, ч, слуга, он обновляет, он возливает это масло, он, он не берет ножницы, он, он возливает масло. Это то, что призывает тебя, меня Господь. Знаете, иногда, иногда это тяжело сделать, иногда уже коптит, иногда уже, уже все, но Господь приходит, и знаете, Он обновляет, Он дает, Он дает новую жизнь, Он дает, Он, знаете, дает новое дыхание. Пусть на Бог всем поможет, есть один стих, Иоанна 12 глава, 26 стихом там написано, просто фрагмент стиха, там есть такие слова где я». Там и слуга мой будет. а кто будет на небе? Там будут слуги. Там будут те, которые служили. И Господь говорит, там, где я, если мы сегодня будь, хотим быть, там, где Он будет. А Он говорит, что со мною будут те, которые служили. Это те, которые будут с Богом. Те, которые будут с Иисусом. На в Матфея 25 главе там есть момент, где Кайца разделяет одних на правую и на левую сторону. Если посмотреть, он разделяет служащих от неслужащих. Одни пришли, подали воду, одели, там посетили, а вторые нет. Вторые задавались вопросом, как бы, ну, где Иисус был? А Иисус был там, в том, в который нуждался помощь. Он был там, в той, в который нуждался воды. Там был, он, они послужили. Господь сегодня желает от тебя, и меня, чтобы мы, служили, чтобы мы не обращали сегодня, знаете, внимания на, на э, что это нечестно, что мне должны, например, послужить, мы, я тут самый бедный, или самый, э, самый такой, э, э, знаете, но он, человек, Господь желает, чтобы мы искали послужить. И чтобы с нами была вот эта аптечка, которая очень часто, знаете, мы, мы, мы, может быть, даже иногда можем помочь, но мы или хотим помочь, но мы не можем. А почему мы не можем? Потому что вот это масло, оно есть у Господа. Вот это Слово, которое или лечит раны, оно только приходит от Иисуса Христа. И чтобы мне его принять, мне нужно проводить время с Господом, с тем слугой, который есть источником этого масла, источником этих, этих бинтов, этих, этих, знаете, исцеляющих моментов, когда мы приводим время с Ним Господь, Он, он даст нам эту аптечку, в которую мы можем пойти и помогать, которым мы можем перевязать, который действительно лечит раны. Господь он нам привел этот пример. Он был на этой земле, он стал служащим, он даже в последней вечере, он, он там снял с себя одежду, он, он помыл ноги, он послужил. Он говорит, и ты иди, и ты тоже служи. Ты тоже, ты тоже служи. Если ты хочешь быть великим, если я хочу быть великим, может быть, мы ты или я, мы будем самые последние в этом мире. С, вообще не в очереди. Где-то там сзади бежим, где-то, знаете, были, когда мы бегали в хай-скул, да, здесь были люди, которые там первые, вторые, третьи, может быть, пятые. А были люди, которые, ну, шли пешком. И, кажется, может быть, в этом мире мы вот эти люди, кажется, которые идем пешком, где-то далеко, мы, не замет... может быть, не замечаем, но Господь, Он замечает, там на небе, это будет великий. Там на небе, это будет первое. Апостол Павел, он понимал, где и за какой он медалью он бежал. Он понимал, может быть, в этом мире он не достиг, не достиг, не достиг этой медали, этого золота, не держал в своих руках, но там он ее держит. Там он это держит, потому что это то, что есть вечное. Господь говорит, чтобы мы не, сокра... не собирали себе сокровища на земле, где молят, где ржат, где подкопают, где украдут, где заберут, где второе и третье, но собирать себе сокровища на небе, а как, Ставший слугою, слуга он собирает себе сокровища на небе. Слава Богу, мы будем молиться, друзья. Мы... Я очень благодарен, что у нас была возможность посетить вас. Пусть вас Бог благословит э -э -э, обильно, чтобы ваша церковь росла еще больше. Каждый раз приезжая, мы очень рады видеть новые лица. Пусть вас Бог благословит и будем молиться. Аминь.